Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас со смесителем для умывальника Ravac Neo 01200, артикульный номер X070023. Смеситель Ravac Neo 01200 – однорычажный с фиксированным литым изливом, изготовлен из первосортной латуни и имеет хромированное покрытие, которое придает ему стильный внешний вид. Высота смесителя составляет 157 мм. Длина излива 143 мм, высота излива 85 мм. Управляется Rovac Neo с помощью удобного подвижного рычага классической формы. Плавный ход данного рычажного переключателя достигается с помощью 40-мм керамического картриджа. На рычаге смесителя размещен официальный логотип бренда Ровак, который гарантирует подлинность продукции. Смеситель поставляется с аэратором, который обеспечивает ровный поток воды с минимумом брызг.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 Смеситель Ravac Neo01200 подкупает не только своей фирменной надежностью, но и мощной монументальной красотой идеально спроектированного изделия. Несмотря на обманчивую простоту дизайна, внешний вид этого смесителя просто излучает элегантность, современность и стиль. Заходите на наш сайт и покупайте только качественные и сертифицированные смесители Ravac. С вами был интернет-магазин Keramis. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх Делитесь видео с друзьями.